Почему ЛММ, ну, возможно, МЛМ, к МЛМ э, так мало доверия и относится как к пирамиде? Хороший вопрос. Почему КМЛН? Давайте я вас прямо отображу, чтобы всем было видно и интересно, какие вопросы вы задаете. У нас такой сервис хороший, интересный, который, в принципе, может показать ваш вопрос всем людям. Поэтому не стесняйтесь, задавайте, и будем разбирать ваши вопросы в ближайшие 15-20 минут. Итак, Павел спросил, почему КМЛМ так мало доверия и относится как к пирамиде? Знаете, это не только... Э, Во-первых, отчасти это, отчасти это зависит, конечно, от менталитета. Это первое. Хотя вот наш русский народ, он немножко сложноват э, от западного народа, да, то есть потому что с западного рынка сетевой маркетинг пошел к MLM-индустрии, хотя я могу честно признаться, что это одна из... Э, знаете вот есть паразитарная паразитарный способ построения бизнеса а есть наоборот созидательный я считаю твердо убежден что сетевой маркетинг это созидательный бизнес потому что абсолютному каждому человеку предоставляется шанс здесь реализоваться неважно кто вы кто вы по образованию кто вы какой у вас IQ, кто вы по религии и так далее но из-за того, что наши менталитеты немножко разнятся, вы, наверное, если знаете немножко историю э, сетевого маркетинга самых истоков, то в Америке тоже судились, да, то есть в Америке в самых истоках сетевого маркетинга проходили масштабные суды с компанией тот же Amway, они долго судились, но они отстояли свою позицию, потому что на самом деле э, страна Америки, она демократична, и там проще доказать какую-то вину, э, ну, в принципе, отстоять какую как какую-то свою позицию потому что там все базируется на фактах фактах да не моя твоя сказала и обвинили а на фактах и э, э, они предоставили факты что сетевой маркетинг это легальный бизнес который продает продукт посредством дистрибьютора, да, то есть и э, вывод, вы, ну и компания выплачивает э, комиссионные. То есть ну, она предоставила множество документов, проверок, да, то есть что они не являются фейком, что они предоставляют качественный, натуральный продукт, от которого получают люди э, результат и многое-многое другое. Но там уже этот рынок был достаточно долгий, да, то есть и развивалась эта индустрия достаточно долго, и методологии а, даже сейчас на десятилетия опережают наши, да, то есть мы отстаем на лет 10 от Америки. И просто брать те методологии, которые для них сегодня в настоящем актуальны, то для нас это будет немножко чужеземные, да, то есть немножко чужеродные, от которых мы немножко отторгаемся, вот наш российский такой народ. И когда вот э, Гербалай пришел э, в, в СНГ, это одна из самых первых компаний, которая пришла в Россию, э, брали сумки, ходили по э, дверям, да, то есть стучались и продавали в лоб товар, который, то есть Наш народ не услышал, что сетевой маркетинг это система потребления и рекомендаций, а услышала лишь то, что это компании прямых продаж. Вот, если прямо так сказать. И поэтому набили очень много шишек. Набили много шишек, и таким образом начался негатив к сетевому маркетингу, хотя в то время и также очень много миллионеров выросло в сетевом маркетинге, в особенности во времена кризиса, развала Советского Союза, потому что люди нуждались в новых видах доходов, и многие выросли на этом. И до сих пор люди, которые с тех пор занимались этим, имеют сегодня замечательные результаты. Но вот это вот, но вот, это вот капля дегтя в бочке меда, она осталась. Вы должны понимать, что в принципе... Чем бы вы ни занимались, ребят, заниматься вы будете спортом, либо заниматься каким-либо другим видом деятельности, возможно, бизнесом, традиционным бизнесом, либо вы будете заниматься каким-то творчеством, гитарой, пианино, фортепиано, виолончель, возможно, вы будете рисованием заниматься, возможно, вы будете вышивать, возможно, вы будете собак разводить там на соревнованиях ходить. Вы должны понять, что вы просто сегодня, из-за того, что находитесь вот в этом коридоре, где распол... э, весь, все и всегда говорят об МЛН, и вы остро на это воспринимаете, вы ловите вот весь этот негатив. Вот я на сегодняшний момент негатива практически вообще уже не встречаю. Только от, от идиотов, которые вот, антисетевики, есть такая каста больше со своего окружения либо с других категорий людей я не встречаю негатив. Почему? Первое, я избавился от, от ящика телевизионного, где, в принципе, все, все новости построены на коррупции и провокации. Вы должны это понять. Там толики правды вы не встретите. Я а встретите правду только можете сегодня в интернете, на независимых источниках. А второе, я, я настолько знаю себе цену, что, в принципе, я не слушаю бомжа, либо под родную Бабушку, которая сидит на лавочку, как мне лечит зуб, если он у меня болит, потому что я понимаю, что нужно обращаться к профессиональному дантисту, а, да, то есть, либо в частную клинику, которая мне правильно вылечат зубы. Третье, я знаю себе цену. Я знаю, что это уникальная, это невероятная возможность, которая может помочь мне реализоваться в жизни. Она уже помогла, и может и через меня я могу дать возможность реализоваться другим людям. И вот, исходя из этого стержня, да, то есть и исходя из этого всего понимания и избавления от ненужного и вы избавляетесь вот от этой лишней шумихи да? то есть, и вам не нужно в принципе общаться с теми кто негативно к этому относится потому что вы не сможете их на данном этапе переубедить и как один из моих сегодня партнеров клуба сытых сетевиков и в частности он является отчасти моим наставником потому что этот человек имеет в разы больше результата чем я и я не могу к нему не прислушаться, потому что у него совершенно другой вид мышления. И он мне как-то очень интересную фразу сказал. «Твоя для них самое большое будет поражение – это твоя победа» да, то есть И запомните, не нужно никого переубеждать Идите к своим целям получать результаты И их поражение, это будет ваша победа И вы докажете только тогда Да и вам же и доказывать ничего не нужно будет Когда вы получите результаты Почему относятся к пирамидам да, То есть это две На, на, на, на самом деле это две разные темы да? То есть это почему негативно Относятся, то есть мало доверяют Это вот из-за испорченного немножко рынка И нашего менталитета И шумихи, которые Люди, кто, кто негативно в принципе относится к MLM. Первое это те, кто получил негатив, не получили результаты, и они сдались то есть это неудачники. Второе это те люди, которые вообще не знают об MLM, но где-то по слухам, где-то что-то видели. Да? То есть третьих категорий не бывает. Да? То есть две категории людей, которые либо неудачники и которые сдались, да? то есть, которых большинство. И вторые, которые вообще не знают об индустрии, не начали с ними разбираться и просто слушают вот этих подворотных бабушек. и телевизионные СМИ, которые наводят вот эту порчу в сетевом маркетинге. А почему к пирамидам относятся? Да все очень просто, потому что сегодня под эгидой MLM начинают толкать очень много проектов, которые действительно являются пирамидами, хайпами. И вы должны понять... Под, под такими же темпами мою образовательную платформу КСС тоже можно назвать MLM, но она не MLM. У меня образовательная платформа с интеграцией партнерской программы. Да? То есть и хайпы, и пирамиды, они тоже интегрируют многоуровневую партнерскую программу. И, конечно, это попахивает MLM, да? То есть это составляющая MLM. Но не путайте, это не сам сетевой маркетинг. Это хайп, либо пирамида. С MLM составляющей и вот такие вот э, компании пустышки, которые сегодня есть, завтра нету. Внеси 100 долларов, мы тебе за три месяца, за месяц вернем 300 долларов, либо за год 300 долларов. То есть, э, которые не имеют качественного, действительно продукта. Ребят, запомните, всегда задавайте себе вопрос: если бы не было млм составляющей, вы бы пользовались данным продуктом? Вот задайте себе этот вопрос, если бы не было MLM-составляющей, вы бы пользовались данным продуктом, он бы нес выгоды людям, если у вас ответ отрицательный, скорее всего, вы занимаетесь не тем бизнесом, да, то есть, скорее всего, это не настоящий сетевой маркетинг, и результаты будет в нем получить гораздо сложнее, потому что это мишура, которая прикрыта чем-то для того, чтобы срубить от вас денег. Вот, ребят, если вам ценно то, что вы от меня слышите, обязательно делитесь у себя на стене, потому что я вижу у нас много вопросов, сейчас мы будем на них отвечать, делитесь у себя на стене, чтобы потом пересмотреть все эти вопросы, ставьте обязательно лайки, если вы до сих пор не поставили, и подписывайтесь на уведомления о выходе новых, новых выпусков суточную дозы эффективного, чтобы не пропустить новую информацию.